Видеоигры жанра гача популярны среди мобильных геймеров во всем мире. Это можно и не отрицать, возможно вы даже играете или по крайней мере уже играли в игры такого жанра, ведь он уже давно затерся среди других игр, поэтому на фоне недавно вышедшего по всему миру Tower of Fantasy пришло время рассказать, что это такое за жанр гача и кто в нем Билли Херингтон. Это канал Мейзер, ну а ты поставь лайк и если тут впервые, то подписывайся на канал. Тут довольно интересный контент выходит. Начну с того, откуда произошел данный термин «гача». Этот термин пришел из Японии, однако игры в данном жанре распространились по всему миру. Жанр развивался в течение последних нескольких лет и стал основным продуктом быстрорастущей и крайне прибыльной индустрии мобильных игр. Хотя дальше и не только среди мобилок. Много геймеров в целом очень критично относятся к играм жанра гача, так как они считают, что это просто схема зарабатывания денег которая разрушают игровую отрасль. И в некоторых случаях это может быть правдой, но было бы очень непредусмотрительно игнорировать этот жанр, так как развивается он и по сей день. Вернемся немного в нулевые. Там в конце 2000-х годов Канами изобрела довольно радикальную, доселе невиданную схему заработка денег. Просто представьте, что если бы вместо упрощенных адаптаций AAA игр, которыми на тот момент были переполнены мобильные магазины приложений, они бы создали игру, в которой было бы использовано первобытное желание человека коллекционировать. То навязчивое желание, которое побуждает миллионов людей во всем мире собирать марки, бейсбольные карточки, карточки с героями или те же самые монеты. Так вот, что если бы существовала игра, в которой не уделялось бы много внимания сражениям и исследованиям чего-либо, а вместо этого игра бы сосредоточилась исключительно на желании наконец-таки получить так желаемую человеком вещь? Именно с такой идеей Konami в 2010 году создали первую в мире игру жанра гача под названием Dragon Collection. Коллекция драконов при запуске не была поначалу классифицирована как гача-игра. Она была размещена в социальной сети GRI. По сути, это мобильный Facebook для японского рынка. Безумно то, что в Dragon Collection играло около 10 миллионов игроков в течение первых нескольких лет после выпуска. А с учетом того, что социальная сеть Гри в то время оценивалась примерно в 30 миллионов пользователей, игра стала просто невероятным успехом. Функционально она была довольно простой, но при этом затягивающей карточной игрой. Суть такова. Вы собирали армию красочных чиби-персонажей, проходя квесты и участвуя в приключениях, но также иногда вы будете открывать сундук и добавлять в свой арсенал случайно попавшийся вам артефакт. Хотите еще больше сундуков да побыстрее? Вам нужно будет заплатить. Знакомая схема, не правда ли? Сейчас это звучит просто, но на то время Konami удалось создать успешную схему зарабатывания денег, до которой на тот момент не додумался никто, сделав игру условно бесплатной и доступной для тебя на твоем телефоне. Коллекция драконов быстро стала одним из финансовых лидеров Konami, и показатели, а также курс зарубежного игрового рынка изменились очень быстро. СМИ поспешили дать этому явлению имя, поскольку игра была слишком популярна на территории Японии. Все вместе они остановились на гача. Сокращение от слова «гачапон», которые представляют собой торговые автоматы, в которых продаются маленькие капсулы с игрушкой внутри. Их же люди покупают за 100 йен за пределами круглосуточных магазинов или в тех же торговых центрах по всей стране. Подобные автоматы, кстати, можно найти и в наших магазинах. Да, вот эти маленькие автоматы с капсулами можно назвать гачапонами. Конама показала индустрии, как же много можно заработать денег, позволив людям собирать разнообразных существ на свои смартфоны. И другие издатели немедленно приступили к работе. Люди начали копировать механику карточных битв в Dragon Collection, а также ее гача механику. Эта концепция распространилась со скоростью лесного пожара. И другие студии быстро начали использовать основные идеи Dragon Collection, и Гача внезапно приобрела форму настоящего нового жанра и приобрела десятки своих поджанров и микроинтеракций. В 2012 году Япония внезапно запретила систему Кампугача. После нескольких довольно странных случаев, когда они тратили тысячи долларов на Гача игры. Кампугача или же комплит Гача. Это схема монетизации, в которой игрок может получить редкость предметы. если он соберет большой набор других, более распространенных предметов, это стимулировало огромное количество повторных открытий сундуков, поскольку игроки часто получали одни и те же предметы снова и снова. А помимо самой Японии, другие страны также задействовали законы, защищающие игроков от подобных действий, вводящих в заблуждение потребителей. В некоторых европейских странах игры с системами получения случайных предметов, которые стоят денег, теперь должны раскрывать вероятность выпадения всех коллекционных предметов. А пример такой системы есть в мобильной игре Stumble Guys, клона игры Fall Guys. Геймплей схож. Есть рейтинг, можно бегать с друзьями и создавать кастомки. Ну и конечно же магазин с игровой валютой, за которую ты покупаешь или боевой пропуск, или же просто открываешь кейс с рандомной внешностью. Так вот, у таких кейсов мы и видим шансы на выпадение той или иной редкости облика. После этого же уже начали появляться довольно качественные гача игры, которые в свою очередь уже не пытаются заставить игрока влить в игру кучу денег. Вдобавок, сами игры стали качественными, с разнообразным и интересным геймплеем. Тот же Genshin Impact или же Tower of Fantasy являются тому доказательством. Например, недавно вышедший Tower of Fantasy, гачи в игре полностью лояльны к игроку. Как минимум пока что. Не задонатив ни копейки, просто бегая по миру, зачистив на 100% лишь первую локацию. А часть локацию тут можно и без интерактивной карты. Все нужные активности отображаются на миникарте. Я в инвентаре уже имею 6 SSR персонажей и еще 3 SR персонажа, которые теперь дают двойной, так сказать, кэшбэк, за который можно покупать SSR оружие, которое вы уже выбили. Если вкратце, на данном этапе игры гача тут лишь пугающее слово, когда фактически ничего пугающего в этом нет. Пока что это лишь прикрученный магазин для быстрой прокачки своего персонажа. Да, выделяться вы будете, но очень слабо. Скажу даже так, на вас будет всем наплевать. Даже если вы лютый пвпшер и тратили деньги на ССР оружие с надеждой «ух, сейчас будет мясо», то нет. Не будет. В игре все предусмотрели, и во время ПВП игра выкачивает оружие обеих сторон на максимум. Так что хоть здесь и есть гача, но тут она скорее иллюзия легкости прокачки. Ах да, есть еще и несколько разновидностей гача, но это уже совсем сложно. Пишите в комментариях, в какую игру вы задонатили много денег и жалеете ли вы о сделанном. Также не забывайте поставить лайк данному видео, переходите в телеграм-канал, там выходят новости о создании следующих видео. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся!